сегодня мы будем играть в чег сегодня сегодня мы будем это мы будем это что ну играть в дуэль я вам рассказываю всю информацию информация не будет долгой так что ну потому что она не будет долгой потому что да, я устал Кстати, я рассказываю, что у меня сейчас за бак. Сначала я расскажу, что у меня за бак. Ну, у меня бак такой случился. Вот такой Вот такой. Тут столько игроков. Столько много игроков. Какой баг такой себе? А. а, сегодня не будет рассказа об информации Ну вы просто взгляните Вот это вот видео застрелить вот я человек. давайте э, будем смотреть три что он там говорит я не знаю но это совсем очень так <свот> непонятно у него микрофоном что-то блин дайте в дуэльку поиграть я записываю вообще-то не интересно подписчикам смотреть как вы играете вы не записываете видео все я короче заканчиваю видосик мне уже досталось смотрите подписчик и